Третий вопрос с повестки дня. А, об отказе в регистрации кандидату депутата законодательного собрания а, 7-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 11 Громова Николая Сергеевича. А, поскольку там у нас редакционные правки были по проекту решения, я могу полностью зачитать текст, чтобы потом не было вопросов, какой мы проект решения принимали и, и какой кто успел с каким ознакомиться. Также он был всем разослан на электронную почту, но... Я зачитаю. Рассмотрев документы, предусмотренные статьями три-тридцать девять Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года, номер 81-6, о выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представленные Громовым Николаем Сергеевичем для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатам в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого го созыва, по одномандатному избирательному округу номер 11, выдвинутому избирательным объединением политической партии Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», проверив соблюдение требований закона Санкт-Петербурга при представлении кандидатам указанных документов, территориальная избирательная комиссия номер 34, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа номер 11, установила следующее. Согласно подтверждению о получении документов о выдвижении кандидата 23 июля 2021 года кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Громовым Николаем Сергеевичем в территориальную избирательную комиссию номер 34 представлены документы для уведомления о выдвижении. Документы для регистрации кандидата представлены 27 июля 2021 года. Все представлены кандидатом... Громовым Николаем Сергеевичем документы проверены рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга 7 созыва по одномандатному избирательному округу No11, в Территориальную избирательную комиссию No34, осуществляющую полномочия Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа No11. В ходе проверки территориальной избирательной комиссии выявлены следующие недостатки. при представление представлении документов территориальной избирательной комиссии номер 34, предусмотренных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатам депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7 созыва Громовым Николаем Сергеевичем, не представлен оформленный надлежащим образом документ, подтверждающий согласование с соответствующим органам избирательного объединения кандидатуры, выдвигаемый в качестве кандидата, представление которого предусмотрено под пунктом Г пункта 1 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга, о выявленных при, проверке, при проведении проверки недостатков в соответствии с пунктом 4 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга Кандидат извещен по указанному им адресу электронной почты 30 июля 2021 года, исходящий номер 03-12-34-10, с представлением срока для устранения недостатков не позднее 1 августа 2021 года. В указанный срок выявленные территориальной избирательной комиссии номер 34 недостатки кандидатам Громовым Николаем Сергеевичем устранены не были. Каких-либо изменений или уточнений в ранее поданные кандидатам документы не внесено. На основании вышеизложенного в соответствии со статьей 41 закона Санкт-Петербурга территориальная избирательная комиссия номер 34, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа номер 11 по выборам депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, на основании подпунктов Г и Д пункта 11 статьи 41 закона Санкт-Петербурга решила первое, Отказать в регистрации кандидата в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого го созыва по одномандатному избирательному округу номер 11 Громову Николаю Сергеевичу выдвинутому избирательным объединением политической партии Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» выдать Громову Николаю Сергеевичу заверенную копию настоящего решения Довести настоящее решение до сведения Санкт-Петербургской избирательной комиссии, разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной комиссии No34 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и контроль за исполнение настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии номер 34 Елисеева Дмитрия Николаевича. Хотел бы также пояснить, да, что после уведомления кандидата у нас было организовано дежурство в воскресенье 1 июля, поэтому, на мой взгляд, мы предоставили возможность внесения изменений в представленные документы. Пожалуйста, как бы если у кого есть вопросы, замечания, предложения, прошу высказываться. У меня есть не замечания, не предложения, а скорее дополнение. Добрый день, уважаемые члены комиссии, кандидат депутат Громов Николай Сергеевич. Значит, да, действительно, я был оповещен, но своевременно сообщение не увидел. Когда увидел, было подано мной заявление на имя председателя комиссии Елисеева Дмитрия Николаевича посредством электронной почты и впоследствии доведено, довезено значит, лично. И сейчас я привез ну, документ, оформленный, так как... Видит его Дмитрий Николаевич, хотя э, законом Санкт-Петербурга под пунктом Г, э, части 1 статьи 33 закона Санкт-Петербурга, требования к оформлению данного документа не установлены, решение, заверено, решение о согласовании кандидатур э, значит, партии политкомитетом заверено, было сшито 4 листа. Вот я, ну, если можно, на камеру показать. Привез это решение, оформлено в соответствии, как вот было указано в замечаниях, что выявлены нарушения, что оно скреплено и там, подписано уполномоченным лицом. Можно проверить, что представленные 27 числа... Документы значит, о, моем, о согласовании моей кандидатуры на выдвижение на выборах ничем не отличаются от документа, которые я привез сейчас. То есть, это не замена, а в качестве просто подтверждения, что мною были предоставлены верные документы, никаких подлогов, никаких изменений они не претерпевали. Значит, поэтому считаю, что все документы мной были предоставлены в указанной обговоренной законом сроки. Документ не отличается ни на одну букву, ни на один знак препинания, не отличается абсолютно ничем. Это ровно такой же документ, который был представлен в избирательную комиссию 27 сентября июля текущего года. У, раб у рабочей группы нет замечаний по содержанию документа. Были замечания по его оформлению? Документ, э, закон не предусматривает, не, не прописывается требование к оформлению сейчас, данного документа. Сейчас показывают показываете, показываю потому документы. что вы попросили его оформить подобным образом, но законом такие требования не представлены. вы имели возможность принести в комиссию? Не имел, так как был вне зоны доступа. такой возможности я не имел остальные избирательные комиссии данный документ приняли точно такой же документ санкт-петербургская городская избирательная комиссия согласовала список партии яблоко по ровно такому же документу поданному также не был подписан решение заверено подписью и печатью приложения не заверяются коллеги но ну вот сейчас нам кандидат как бы да предоставляет правильно подписанный оформленный документ. Такая же возможность была ему сделать в субботу и воскресенье во время работы это, комиссии. А когда вы говорите правильный, что вы подразумеваете под словом правильный? Я имею в виду, что это решение, оно либо у вас как сейчас, оно пронумеровано, и, соответственно, уполномоченным на то лицом с обратной стороны скреплено печатью и подписано. Данные требования законом не предъявляются. Написано, что должно быть решение... Какое решение да. региального органа, оно оформляется, либо каждый лист... Решение, пожалуйста, оформлено в соответствии с подписью, печатью, заверено. Типа каждый лист решения заверяется, нет, нет таких нет, требований, нет. документ я особо, особое мнение свое. Уважаемые Пожалуйста, коллеги, э, э, э, член э, территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Телешевска Наталья Евгеньевна, познакомившись с проектом решения, э, определенно понимаю, что я буду голосовать против указанного проекта и хотела бы высказать свое особое мнение и э, приобщить его к протоколу. Прошу также секретаря комиссии занести протокол о том, что... Сколько времени? Уточните пожалуйста, моему 13.25. Да, 13.25. Озвучено особое мнение. Дело в том, что в проекте решения указывается, что значит, документы, которые поданы кандидатам, не соответствуют по пункту Г, пункта 1, статьи 33 Закона Санкт-Петербурга о выборе депутатов законодательного собрания. Дословно данный пункт по пункту Г гласит, что кандидат, выданный избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, обязан предоставить в соответствующую окружной избирательной комиссии документ, подтверждающий согласование с соответствующим органам избирательного объединения кандидатуры. В в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом практической партии. Согласно по пункту Г, пункт 11 статьи 41, на основании которой предлагается отказать кандидата в регистрации, основанием для отказа является отсутствие среди документов, представленных для уведомления о движении регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с законом для уведомления о движении регистрации. Между тем, у кандидата на руках имеется выданное Балабуевым Сергеем Викторовичем подтверждение получения документов от 23 июля 2021 года, выданное в 12 часов 5 минут, в соответствии с которым пункт 4 данного подтверждения содержит информацию о том, что кандидатам был предоставлен документ, который представляет собой согласование политической партии. Документ на четырех листах, с которым, собственно, я его видела, я лично присутствовала при подаче кандидатов документов, и такой документ был сдан, о чем Волобой Сергей Викторович личную подпись поставил на соответствующей странице подтверждения. Далее, в проекте решения об отказе также есть отсылка по пункту Д, пункта 1 статьи 41, которая основанием для отказа э, предполагает наличие на день предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. Среди документов, предоставленных при уведомлении о выдвижении регистрации, документов, оформленных с нарушением требований закона. Далее, в решении не указано, какие во-первых, конкретно там нарушения содержатся. Из того, что пояснил Дмитрий Николаевич, он предполагает, что этими нарушениями является отсутствие прошивки, хотя документ скреплен, и отсутствие заверения уполномоченного лица, я хочу обратить внимание на том, что требования к документам, которые предоставляются кандидатами в депутаты, установлены статьями 32 и 33 закона Санкт-Петербурга. Ни одним пунктом указанной статьи не установлено обязательное требования о том, что решение съезда политической партии или документ, подтверждающий согласование, должны быть пронумерованы и заверены полномочным лицом. Кто такое полномоченное лицо, в законе о выборах в депутатах загс вообще не упоминается. Там написано, что документ должен представить свой, кандидат должен представить документы лично. Он, собственно, это и сделал. Требования о полномоченных лицах, заверяющих некие документы, в законе не содержатся. Дмитрий Николаевич также ссылается на устав политической партии Яблоко, который говорит о том, что решение этой партии заверяются председателем, секретарем и печатью партии. Однако из документов, которые мне предоставили для осмотра и тех документов, которые принес сегодня кандидат, следует то, что решение номер 141, предоставленное, содержит подпись Евлинского и печать политической партии Яблоко. Таким образом, по моему мнению, при принятии решения об отказе, проекте решения об отказе, имеет место нарушение положения федерального законодательства выборах депутата законодательства собрания, в связи с чем оно является не вполне законным. Вот. Озвучил особое мнение и приобщу его чуть позднее к протоколу заседания комиссии. Спасибо. Да, коллеги, пожалуйста, кто еще хочет высказаться по данному вопросу? Виталий Николаевич, хотел бы уточнить, а вы ознакомились с уставом партии, там в уставе есть какие-то требования, документы, которые подоставят? Ну, Нам Наталья Евгеньевна как раз процитировала то, что да, устав политической партии в соответствии с пунктом 14.24 устава политической партии «Яблоко» копии решений руководящих иных органов партии а также иных документов партии могут заверяться председателем партии, ответственным секретарем бюро партии и руководителем аппарата партии. То есть мы подразумеваем, что это решение коллегиального органа, получается, Федерального политического комитета партии. И как любое решение коллегиального органа, оно должно должным образом быть заверено. То есть если этот документ на нескольких листах, он должен быть прошит, пронумерован. И соответственно, либо каждый лист заверяется уполномоченным лицом, которых я перечислил, либо нашивки документ прошивается и заверяется полностью. Это не так. Дмитрий Николаевич, а Вы не хотите? Ну, это вот мое мнение, как бы... своего а Вы покажите мнению? коллегам, как выглядит решение. Вот оно на одном листе. Ну, покажите, точно... пожалуйста, вот просто, чтобы ознакомиться. Я показывал, с... да, уже это да. решение. Да, оно, думаю, что оно... выглядит... Вот. Нет, оно, В нынешнем виде, принесенное действительно соответствует сторону. правильности оформления. Лицевая сторона, пожалуйста. решение на одном листе, содержащая подпись и печать. Все, все видят, да, там что Приложение, не, приложение не, зв... не является решением. Не заверяется. Об этом устали партии ничего Если нет, как, нет, как нет, бы так рассматривать происходит. документ, то получается, что вот это приложение написано. не относится к этому документу. Написано. Здесь, здесь написано, что, что приложение к решению. Перечень вот этих лиц. Uh, уважаемый Явлинский, господин, да, председатель Федерального политического комитета, не видел, когда подписывал этот документ. Или он все-таки подписывал с перечнем. Ну, это чисто мое мнение, поэтому как бы. Я считаю, что это мне председателя избирательной комиссии оформлен в соответствии надлежащим образом, который сейчас с чему как вчера, Тик 16 зарегистрировал на основании такого же документа Вишневского Бориса Лазаревича. И вопросов о тик шестнадцать не возникло. Так же, как и к другим кандидатам Да, пожалуйста, коллеги, еще кто-то хочет высказать. Просто кандидат из Тик 16 может успел завести это решение. Ничего он, не, он не кандидат не доносил. Но это мы не Старинные избирательные комиссии пред, э, не выдвигали требований по правильности, назовем это так, э, оформления данного документа. Коллеги, этот как бы, факт мы не можем утверждать, что никто не выдвигал, никто никого не извещал. На я основании не такого, не этого не же решения, оформленного таким образом, который я передал в избирательную комиссию, Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии был зарегистрирован список партии «Яблоко». Точно в таком же виде был документ передан, как я его представил 23 числа на да, рассмотрение комиссии. Слышали. Пожалуйста, коллеги, еще кто-то? Вопросы? Может, у кого-то есть поправки к данному проекту решения изменения? Я так понимаю, что все, кто хотел возможность, высказались. Тогда я ставлю данный проект решения на голосование. Пожалуйста, кто за то, чтобы утвердить данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? Озвучьте, пожалуйста, Байкова, Байкова, за. письменно. Вернее, можно пофамильно озвучить просто, чтобы у нас... Потому что не видит представитель. Байкова за... Скажу. Болобоев за, Байков, за, Смирнов за, Тарбаев за и Троянов тоже за. Фамин за, и Елисеев за. Телешевская против. Кто против? Я против. Кто против. А Большинством голосов решение принято. Дмитрий Николаевич, хочу передать особое мнение. Да, давайте. Особое том, мнение том, мы обязательно приложим к проекту решения. Коллеги, особое мнение будет также приложено к решению и размещено у нас на сайте. Переходим к четвертому вопросу.